Всем привет, в этом видео я расскажу о файловых системах FAT32, NTFS и XFAT, как конвертировать USB накопитель, карту памяти и внешний жесткий диск с одной файловой системы в другую и обратно, зачем это может понадобиться и как это сделать без потери данных. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу.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 Если вы при копировании файла или фильма большого размера столкнулись с ошибкой, файл слишком велик, а размеры флешки как бы позволяют его туда скопировать, это следствие того, что она имеет файловую систему FAT32. А как известно, существенный недостаток этой файловой системы в том, что она не поддерживает файлы размером более 4 ГБ. Что же делать с данной проблемой? Данное устройство попросту нужно конвертировать из системы FAT32 в NTFS. Но прежде, нужно убедиться в том, какую файловую систему она использует. Сделать это можно зайдя в проводник, этот компьютер, нажать правой кнопкой мыши по интересующему диску и выбрать свойства, и здесь это можно увидеть. После того, как убедились в том, что ваш накопитель имеет систему FAT32, можно приступать к конвертации. Для самой конвертации не нужно использовать никакого дополнительного софта, все нужные инструменты уже встроены в операционную систему. Жмем правой кнопкой мыши по диску, который нужно конвертировать и выбираем «Форматировать». Указываем файловую систему NTFS, размер кластера, если нужно. Кластер – это минимальный объем, который может быть выделен на диске для файла. К примеру, в совокупности мелкие файлы займут меньше места на том диске, на котором размер кластера меньше, а чем размер кластера больше, тем быстрее операции ввода-вывода, а значит быстрее скорость их считывания и записи. Исходя из этого, если диск используется для хранения только больших файлов и видео, то целесообразно выбрать выбрать большой размер кластера, от 32 килобайт и выше. А если она в основном будет использоваться для переноса небольших файлов или документов, то в этом случае лучше выбрать малый размер кластера, от 4 килобайт и меньше. В случае если вы не уверены в выборе, просто оставьте значение по умолчанию. Далее устанавливаем метку тома если нужно, способ форматирования и жмем начать, после чего вы увидите предупреждение о том, что все данные на этом диске будут удалены. Подтверждаем действие нажав ОК. Вот и все. Как видите, накопитель теперь имеет файловую систему NTFS. Но как вы успели заметить, при этом способе все данные которые находились на диске были удалены. А чтобы сохранить свои данные после конвертирования, воспользуемся другим способом, с помощью командной строки. Как видите, у меня на диске есть некоторые файлы и мне важно их не потерять при конвертации. Для этого заходим в командную строку, от имени администратора написав поиске cmd. Далее нужно ввести следующую команду, конверт, пробел букву тома, нужного нам диска, в моем случае это диск Е, двоеточие, пробел, касая, FS, двоеточие, NTFS и нажать ввод. После чего начнется конвертация. Преобразование завершено. Теперь откроем свойства. Как видите, накопитель преобразован в NTFS И данные, которые были на диске, сохранились. В случае, если у вас на данном накопителе находятся важные данные, прежде лучше сделать их резервную копию на другом диске для предотвращения потери в случае каких-либо сбоев. После конвертации такой накопитель может стать недоступным для других устройств, потому прежде чем производить конвертацию, определитесь для каких целей вам это нужно и поддерживать ли устройство, на котором вы хотите его использовать, такую файловую систему. Убедиться в этом можно, прочитав инструкции к данному устройству. Конвертирование без потери данных не будет возможным, если флешка заполнена полностью. Для этого процесса нужно определенное свободное место. В таком случае придется что-то удалить. Конвертирование обратно из NTFS FAT32 без потери данных средствами Windows невозможно. Для этого нужно будет использовать дополнительный софт. Я рекомендую бесплатную утилиту AOMEI а NTFS to FAT32 конвертер. Ссылка на программу будет в описании. Она имеет английский интерфейс, но проста в использовании и достаточно понятна. Далее выбираем тип конвертации и жмем Next, затем выбираем диск и снова Next. Далее просит и да для подтверждения операции. По завершению вы увидите окно о успешном завершении операции. Как видите, диск конвертирован обратно в FAT32, а все данные, которые на нем были, сохранились. Как вы заметили, при первом методе конвертации средствами Windows посредством форматирования на этапе выбора файловой системы в списке присутствует еще один тип. ExFAT. Это новая файловая система от Microsoft, которая предназначена в первую очередь для флеш-накопителей. Это по сути тот самый FAT32, только со снятыми ограничениями. Включая и ограничения, копируемых на нее файлов. Но в свою очередь у нее есть существенный недостаток. Она не поддерживается многими бытовыми устройствами, старыми телефонами а также ее не увидят компьютеры с Windows XP, если на них не установлен дополнительный патч. А вот у поздних версий начиная с Windows 7, с этим нет никаких проблем. Если у вас флешкарта имеет файловую систему XFAT, а устройство, в котором вы хотите использовать, не поддерживает ее, и конвертация средствами Windows по каким-то причинам недоступна, такая проблема чаще возникает с SD-картами. Воспользуйтесь бесплатной утилитой AOMEI Partition Assistant. Ссылка на программу будет в описании. Для конвертации жмем правой кнопкой мыши по диску «Форматировать раздел». Здесь выбираем нужную систему и нажимаем «Ок», а затем «Применить» и «Продолжить» для начала процесса. По завершению вы увидите окно с уведомлением. Поздравляем, все операции завершены. Как видите, носитель имеет выбранный формат, но данные при этом будут утеряны. Подведем итог. Если у вас накопитель небольшого размера, форматируйте его в FAT32. Флешки большого размера рекомендуется форматировать в XFAT. По словам экспертов, это более щадящий формат для флеш-накопителей, который продлевает им жизнь по сравнению с NTFS. А вот внешние диски, которые имеют большой объем, лучше форматировать в NTFS. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы. И задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.